Собакен, привет. Как дела? Как дела, Собакен? Еще один Собакен. Они, да, любят встречать всех туристов и просить у них еды. Мы таких сегодня еще много встретили. Вот ради чего мы остановились. Это прям в скале выточная, да, Это э, на, с нашего эпоса Нардский эпос называется, есть даже несколько томов книги. Его называют Вастерджи. Женщинам его имя произносить нельзя. Он покровитель мужчин, путников и воинов. Женщины его называют покровитель мужчин. Ну и Пастинский тоже есть перевод такой, Лактезуар называется. Вот. и он, так как мы в пути и все, кто в пути, вот видите, молодой человек остановился и сейчас он туда денежку закинул попросил благословения то, что он в пути чтобы он как выехал, чтобы также и вернулся и вот так все, кто в пути они все под его крылом, так скажем вот, и он здесь изображен с драконом или со змеем это, так скажем отождествление со святым Георгием по функциям потому что, чтобы не объяснять туристам, приезжим, гостям, кто никогда не был и не знает эту культуру, просто говорят, Святой Георгий. Вот. И в этом есть и доля истины, и луковства, так скажем. Вот. И, а вот это его, то есть вот здесь устроено святилище, так скажем, сюда люди приезжают, когда большие какие-то праздники бывают, сюда приезжают народ, делают здесь пир. И в любом случае, даже, к примеру, свадьбы бывают у местных, кто здесь живет, во всех этих селах, здесь ближайший вот город, мы проехали, сюда приезжают и уже молятся здесь, просят тоже благословения у него. Это самый почитаемый святой в Осетии. Осетия так-то она сама... Мы же православные христиане. Большая часть. Но в любом случае у нас есть своя традиционная вера. Называется, ну, пастинский, называется Ирондин. Переводится как пастинская вера. Вот. И больше... Даже крестики носят, но все равно Остинская вера преобладает. Вот. Туда можно еще пройти. посмотреть водичку, если она сейчас такая. Она обычно бывает очень бирюзовая, из-за сероводорода, красиво. Можно пройтись в любом случае туда, если вам не лень. Туда? Вот, Да, вот туда а, вот да? пройти, да. Оттуда просто видно будет ага. воду. что-то есть из-за того что снег выполтает и он разбавляет а так он втекает в нее здесь недалеко приток есть с этого склона он сходит а вот там вода более спокойная и она вот туда подходишь она прям такая бирюзовая как в рекламе баунти кого вы там отпугиваете Da, da, da, da, da. еще здесь по этой реке мы будем сейчас проезжать э, ну такая легкая трасса так скажем рафтинг спуски mm -hmm. по воде или сплав как правильнее говорить mm -hmm. если конечно хочется по посложнее трасса, то они могут организовать и <laughs> вот. У меня есть видео, когда она прям бирюзовая была. Я даже не стал фильтры какие-то накладывать. И меня там в инстаграм в выложил. Все спрашивают, а скиньте геолокацию, где это место? Я говорю, ну это было вот в этот день. Вы Вряд ли вам повезет -то увидеть точно так же. Вот сегодня... Вот если бы мы поехали по маршруту... Как положено, не с конца, угу. то мы бы сегодня увидели так много туристов, потому что праздники и выходной. Ну, да. Вчера да. было просто Отсюда дофига, туда так туда, скажем. Туда туристов у вас сейчас стало больше, как все позакрывали. Да, да. Вот в прошлом году было много, в подзапрошлом не так много. В этом году, наверное, будет просто бум. Потому что, что если сейчас. Тяжело, тяжело? Да. О, а, себе. Были заняты, а ну это... может из-за того, что неделя такая yeah. праздничная. Потому что многие так говорят, что мы вот, ну, типа, девочка одна. Я не находила mm -hmm. вообще, я нашла вот только вот это место здесь, в хостеле. В Рокс Hostel, как там называется, популярный даже. И других мест не было. Ну, либо вот эти дорогие гостиницы. А еще про него э, есть особенность. Его всегда изображают на трехногом коне. белым бело. Be Это водохранилище. Я надеялся, что снег оставил и вы увидели Байкал. Здесь месяц назад еще снег когда не выпадал. Сейчас вообще звук. до февраля один раз снег выпал за все время. Вот с 1 февраля как раз пошел снег. Здесь был лед, вот так сейчас месть. И он прям вот байкальский лед. Здесь потрескавшийся, толстый, с пузыречками. Вот здесь река походит, дачка какая-то. Здесь Матомочек. оттуда река идет и оттуда река идет. И она вот туда уходит. Вот там э, это, дампочка. Mm -hmm. э, это вообще водохранилище ГЭСовское. Здесь ГЭС. И yeah, то, ГЭСовское где мы оттуда выезжали, там, yeah. э, там уже каскадный ГЭС. И отсюда вода собирается, и уже по трубе, то есть мы поднялись настолько, что она туда спускается. Вот через гору сделали трубу, проложили, прям в горе прорубили. И она туда спускается под давлением 10 атмосфер. Настолько и мощно поток идет. реки да. Вообще, река вот эта, которая туда идет, она называется Ордон, что в переводе называется «сумасшедшая вода». Она очень сумасшедшая. Здесь эти фирмы форель разводят. Вообще, я вот туда спускаюсь обычно на машине, но туда даже ни одна машина уже не ездила сколько. Это был наплавной мост действующий пока ну, вот. Вот. где он там делся а ну не видно только верхушку видно оранжевая такая вставка не видно ну, в общем там тоннель делали пару лет и был вот этот ну, ну, реставрарирован здесь ездили летом картина была Едут. вода вода А то, что я говорил, то, что строят горнолыжный курорт, это вот там. Mm -hmm. То есть дорога туда уходит, туда переходит, называется Момисон. Там есть старые поселения, прям руины, храмы средневековые, которые разрушены. Туда все приходят и хокки Люди там тоже все равно живут. И там примечательно это ущелье тем, что оно, оно расположено так, что склон северный, он практически э, может до начала мая быть со снегом. То есть эти склоны, они заснежены. Вот здесь, как мы смотрим, все такое, вот, вроде есть снег, вроде нет. А там все ну, вот, видно, да, как там все белым-бело. И чуть повыше еще. А вот здесь чуть-чуть осталось. И вот к примеру, вот той белой горой, там уже южная сеть. А вот там виднеется гора за вот этой горы еще выше. Да. Есть, mm -hmm. Это что? Вот какая горы. Какая-то какая верхушка в смысле. Ну, да, возможно то, название. Рандом, да? да, то есть этих всех названий, конечно, всем не, uh -huh. не, не, не запомнить, но... Просто издалека да, было красиво, очень снежно. Да, наша. она всегда снежная, там очень высоко. И, кстати, вот в Эммисонской ущелье там... Э, даже не Эммисонская ущелье, я вас обманул. Вот здесь параллель, то есть тут проехать надо чуть и потом вот, по миссионскали и вот за ним следующая параллельно а, зрукская один из моих любимых маршрутов хотя я был там один раз там он такой наверное для новичков сложный по пятибалльной шкале первый раз для меня был 6 потому что там в одну сторону где-то километров пять набор высоты около полутора и Наверху, на высоте 3000 плюс там 50 метров. Озеро, в которое ныряешь. И все. Жизнь. Кайф. На, все ходят, даже с палатками-то приходят. Сейчас, конечно, запрещено ходить. Там вообще по става стоит, чтобы на это озеро подняться. зимой не закрывают вообще. Я там здесь просто мокро. <смех> а где ваши улыбки? <смех> <смех> <смех> а чего вы не обнимаетесь? Так, постойте. Так, сейчас чуть поближе сделаем. кто прямо грюмый. Он всегда такой. Uh -huh. <смех> <смех> Просто типичное состояние. <смех> а вот эти, кто здесь проделал эту дорожку, они прямо промечивают. А. Это ну, все падает больше. же постоянно. Какие сезонные достопримечательности. <смех> да, обычно такое только в пещерах можно увидеть. <смех> еще вот не до конца оформили, недавно установили. Я очень хочу себе построить вот такой дом, даже чтобы не построили, чтобы там сделали ремонт, чтобы под тапочки, как говорится, не подключу, а под тапочки, чтобы я пришел и сразу жил там в любое время года чтобы у меня был вот такой же заборчик из камней и вот такой вот вид с рекой деревьями скалами чтобы я никуда не хотел никогда оттуда уйти эта дорога ведет в цейское ущелье там наверх поднимается зимой когда ну зимой сейчас зима когда снег сильно выпал много, сильно, много. Подниматься по этой дороге бывает проблематично, даже все в снегу. И если не расчистили, то это вообще жесть. Вот здесь вот видите, рок изобилия есть, тоже арт-объект. И вот здесь вот тоже это овшати покровитель Астинского эпоса можно почитать на артском области все написано про всех про каждого но гора конечно красота вот эти горы мне всегда напоминают кадры из какого-нибудь гималая похоже, да. ну да все заснеженная скалистая все мы в непале в рай или калитка в горах здесь девочки берут специально платья со шлейфом 5 километров делают супер слоумо и дверь открывают там тоже можете сделать моляком так это мы это Они здесь не нужны мы начинаем к -н. достаем из широких штанин. кальян с собой, с табаком. Так, газ. Вроде бы не, не холодный. Так, это у нас эко. Стаканы бумажные двухслойные. Эко, это что значит? Это значит, что их можно выкинуть на улицу и они разлагаются, да? Либо нет. Так, дальше газовая горелочка и что такие стаканчики есть все стаканчики оставили сахар сникерс кофе огромная а, а, ложка отдела ложка моя 1 ложка 1 ложка здесь Только она почему-то грязная а это кофе это она в кофе берем водичку негазированную изготовленная разлита по заказу гостиница владикавказ себе. Спонсоры, конечно водичку на или холодно Кофе насыпали. Четыре ложки самое то. И мне уже надо здесь будет скоро хорошенько почистить. Уже кофе разлилось один раз, два раза время готовки. Так, два, три. Дыры. это мы обратно это вот мне кажется что водички маловато чуть дольем водички вот так хорошо и так ложечка ложечка мы ее тебя поможем мы моем не мы, моем, мы моем здесь мы достаем у меня есть еще даже есть вот такая тема как она называется кастрюля с крышкой а крышка где-то Выберите сникерсы. Да, что-то есть, даже не особо хочется. Ну погода прям шикардос, потому что ветер. Здесь сильный, вдует Вот этот склон, который вот сюда Он самый обветриваемый, проветриваемый в России Ну не самый, а в десятку входит угу. Поэтому сегодня прям хорошо Это я недавно помню мы приехали и девочка попросила ее пофоткать я фоткаю ну сколько там ну, пол полминуты у меня кости замерзли вот с такими детьми даже я бы не, не давил вот савка по кадр, прямо этот кинематографичный Я решил вас не пугать. Обычно я вот сюда приезжаю. Вот тут машину прям вставлю вот так, но решил, что не надо сегодня баловаться. Короче, сюда все приезжают только из-за вот этой лавочки. Ну, а там есть пуск. Ну, как видите, только две машины, а людей вон сколько. Сейчас уже сколько людей придет, поэтому... Они будут там стоять, пока к не подойти, если хотите лавочку. А если не хотите лавочку, то вот это более удобная позиция. И там точно такой же вид. Почему бы и нет. Вот это Феогдон называется верхний. Ну, местность. Вообще там 10 населенных пунктов. 10 селений. И они все уже этот, ну так разрослись, что уже нет этого единого ну границы уже стерты. А самое популярное место, в принципе, в Осетии у местных и у приезжих Так как туда быстрее всего можно доехать Там есть все, что нужно для того, чтобы... Магазины, рестораны, отели Все, что хочешь есть Все, что нужно для человека, так скажем И поэтому... Приезжаю <с000> <с000> <Что могу сказать? с000> <с000> Еще вот сейчас мы находимся на территории национального заказника, uh -huh. то есть по сути заповедник цейский. А, ну какие-то местные особенности, мы видели какие-то деревья волосатые с такими красными пучками, не знаю, пучками, да, вот не распустившись. Нет, Ну да, в вот Кавказе. Красные что? Ну такие пучки, но они не распустившиеся, не знаю, может это листья, но покрыты как волосками. Ветки сами деревья. Махнатые деревья, да, прям не, не знаю. знаете, что это. Не обращал внимания. Ну вот мы были в парке, да, центральном получается, и там видели. Не знаю. Необычно, мы так и не поняли, что это. Ну вообще, на этом на Кавказе, в частности на Ивасете очень много флоры, которой нет в другом месте. То есть, эндемики. Угу. Деревья, кусты там прочие, там, ну, даже фрукты какие-то могут быть только здесь, также с uh, фауной все дела. Что? Ниже спустимся, да? Да, вы входите туда, туда. Мы отсюда пока не, не, не нет. Погода позволяет. храм был на реконструкции здесь расписывали стены потолки и все в общем роспись велась сейчас еще не до конца закончили здесь вот еще закрыто вообще вход отсюда бывает был раньше. Но сейчас пока его временно закрыли так как не доделали по будням здесь закрыто, а по выходным открыто для посещения. Очень красиво, мне очень нравится. Хоть я и не верующий. Ну, не так. Хоть я и не крещенный, вот так скажем. Очень красиво. В восторге. Мне еще найти вот это нравится. Смотрите, как луч падает. Сюда там даже роспись сделали, как как с окна идет свет, озарение такое, так скажем. Закружилась. Сиди и крестись. Так красиво. Сейчас мы вон туда вниз поедем. Вон, ду -ду -ду. Я так думаю. Ну хотя да, следы есть. он внизу машина поднимается. Вот тут тут, ту тут, тут, вот так поедем. Вот ту